Любой наш бизнес – наше детище. Мы 10 лет, 20 лет его развивали, мы эксперты, 10 тысяч часов потратили. И когда кто-то начинает своими грязными лапами лезть в наше детище, доказывать нам, что, как бы, видите ли, ему не так это кажется ценным. По сердцу тяжело, как бы, кошки скребут. И, конечно, мы сразу встаем в оборонительную позицию, начинаем доказывать, как бы, я считаю, что системная работа необходима каждому руководителю в нашей стране. И без этого экономического чуда не будет. Ну и все, клиент закрывается, потому что видит агрессию на этом этапе развития рынка, ему не хочется дальше продолжать разговор, он уходит и просто книжки начинает учебники читать. Значит, один из ключевых подходов при донесении ценности слова вы то есть не я считаю вы получите вы получите уют вы получите возможность вы получите всю инфраструктуру для того чтобы вы получите средства выразить свое представление об уюте при помощи наших технологий ремонта вы не согласны дайте обратную связь а вы как поступаете в случае если хотите сделать вот это а вы бы могли вот так то так то Значит, один из простых приемов – это перенести донесение ценности на термин «вы», «вы», «вы», «вы», «вы». То есть не якаете, не мыкаете, а «выкайте». Это сложно, потому что, когда вы делаете самую первую подачу, самый первый свой пич начинаете с вопроса «Здравствуйте, я Илья Алябушев, а вы получите от меня системную работу?» ну, Бывает сложно, то есть бывает хочется добавить немножечко «я», немножечко «мы». Но важный момент, когда вы доказываете свою ценность, один из самых простых способов ее доказать – это использовать термин «вы».